Здравствуйте, с вами Сергеевич, вы на канале Алис Азия. Сегодня мы продолжаем смотреть всякие ништяки для тестирования дисплейных модулей для iPhone, подсветок и прочее. И у меня сегодня на обзоре вот такая вот штукенца. Эта штукенца умеет тестировать подсветки. Вы просто подкладываете модуль подсветки и смотрите, насколько хорошо она работает. Также можно проверить, работает и Touch ID на дисплее. И самое главное, это... Не так, кнопочка. Встроенная уже качественная подсветка, чтобы просто приложить матрицу и перед переклейкой, либо сборкой дисплея увидеть, если на самой матрице косяки. Сами понимаете, проклеивать дисплей это неблагодарная работа, если вы его соберете не сразу, то все будет не очень хорошо. Давайте перейдем на другой стол и посмотрим, что детально эта штукинца умеет. Так, вот мы наконец-то добрались до маленького колдзапа. Смотрите. Вот у нас тестер подсветок для айфонов и также тестер Touch ID. Но самое главное это вот такая вот подсветочка, в которую можете прикладывать матрицу. Не надо больше собирать модуль, чтобы проверить матрицу. Давайте начнем с основного его предназначения. Это проверим Touch ID. Берем наш с прошлого выпуска бедный дисплейный модуль подключаем его угу. включаем режим проверки Touch ID и коротим вот эти контакты вот такими вот губочками ну либо чем угодно коротится требуется помощь волшебных рук на, давай волшебные руки позвольте шлейф в порядке О, загорелись все, значит все контакты прозваниваются, значит Touch ID полностью в работе Да, то есть этот модуль будет работать Touch ID как минимум как минимум Touch ID на нем работает что еще может я думаю, нам нужен, на теперь, дисплейный модуль. Будем проверять подсветку, просто прикладывая. Отрываем наклеечку прямо сейчас и заранее. Так. Я думаю, мы его немножечко понагреем и разберем этот бедный модуль. Так. Что, отпаять его будем? Да, Или... нужно отпаять okay. парильником. Технические работы завершены Руки Так, Отпаяли мы нашу подсветочку Давайте продолжим Берем Бином... вот, Три контакта Включаем режим проверки дисплея И прикладываем А, и вот так ее так же, да, вроде? Нет, наоборот. Наоборот. Угу. Не работает. Мы, наверное, пережгли немного. Может, там вот эти сами по себе контакты далековато? Слушай, возможно. Вроде есть вот три контактика. Ну, угу. а просто... Не, не, не убитый модуль тестировать mm -hmm. Ладно, да, давайте просто поверим что оно работает mm -hmm. <laughs> поскольку нету сейчас подсветок хороших не, не поношенных под рукой вот такой вот у нас сегодня на обзорчике удобный аппарат тоже портативный с зарядкой от microUSB usb со встроенной уже батареечкой итоги если взять в комплексе вот такую вещь и такую вещь то можно как раз проверять сразу дисплей более на автономном режиме можно проверять их не разбирая и можно проверять полностью все подсветочки Можно проверить матрицу Перед тем, как полностью делать сборку дисплея Полностью делать его переклейку и, и уменьшить количество ситуаций уменьшить потери времени Когда вы просто собрали дисплей И поняли, что подсветка Либо матрица была не очень хорошая С вами был Сергеевич Канал Альцазия Подписывайтесь, ставьте лайки До скорых встреч